Вот мы познаем себя телесно-эмоционально-интеллектуально, а дальше, дальше включается необходимость управлять собой, вторая стадия. Что такое управлять собой? Что это такое? Право выбора. Так, право выбора, то есть, ага, есть выбор, значит, какой-то выбор стимул, ты я, не делаешь. Да. Да. Да. Между стимулом и реакцией может быть выбор, между двумя вещами может быть выбор. Самое важное, что когда вы управляете собой, вы обязательно что-то выбираете, а что-то не выбираете, и буду-не буду в том числе, и просто сам факт, вы должны ограничить себя. Если развитие действительно происходит, вот как можно сказать, что развитие происходит? если. Вы путем своей собственной силы воли, которая исходит у нас вот отсюда, вот она пошла, вы познали себя, мы познаем себя тоже с помощью силы воли, потому что что такое познать себя иногда, это надо пойти туда, куда не ходил, понимаете? Я буду это делать. Есть некоторые техники, есть некоторые практики для взрослых людей, где нужно сделать это до определенного момента, в какое-то время, иначе практика, иначе вы не почувствуете результат. Вот я буду, я не буду, вы силой боли заставляете себя, познавать себя, а потом, на втором пункте, вы управляете собой, То есть вы заставляете ограничить себя. Да. Полюса должны быть в юности. Понимаете? А у нас очень часто полюса как раз, Это сжатие в юности, не бегай. Ну как у нас? Хочете картинку портить. Не бегай, не прыгай, не пробуй, не делай, не бери, не смотри, не разговаривай, не ходи. Мальчик, как визу, yeah. Ваня, перестань, Ваня перестань. У каждого своя клетка. вот, познали себя, вышли в жизнь, да? вышел человек в жизнь. Почему подростки срываются, ну, не подростки, а люди, которые как раз закончили вуз, вдруг срываются, что они как раз не должны сорваться. У них как раз было много энергии, чтобы познавать себя, ходить в разные кружки. Вот это самая страшная специализация. Люди, что вы делаете с детьми? С вы специализируете их с детства? Это какой-то кошмар. Это, это страшный бред воспаленного сознания мамы реже папы. Специализировать ребенка с трех лет. А Советское наследие, ну, конечно, я понимаю, нет, объясните это могу чем угодно, но поймите, чем больше здесь будет разносторонних занятий у нас же, как у родителей, сразу он должен добиться в этом успеха. В чем? В этом «станьте, дети, станьте в ряд, станьте в ряд». Вы Какого успеха в этом надо добиться? А чё? Нет, не надо. Вот он должен походить так. Как куда-то завели. Этот учитель прыгать не может. завели к другому знали, что где-то прыгают. Они попрыгают, понимаете? Здесь порисовали. это, Там узнали, что рисуют щетками. Ведите пусть рисуют щетками. Нет такого, дайте щетку, пусть рисует сам. Короче говоря, здесь как раз должно быть вот этот максимум. в этом прелесть. Здесь. Еще нет дел, здесь есть познание себя через разносторонние занятия. И поэтому и получается, что сейчас из-за ограниченности в этом возрасте мы тратим как минимум 10-15 следующих лет после вуза. Для чего? Для познания, Познай так. себя! Волонтерские лагеря, просто лагеря. То есть вот этот возраст, детство, подростковость, когда нужно себя пробовать, пробовать, пробовать, пробовать. И к двадцати, обычно, годам, через такое огромное пробование у ребенка действительно складывается понимание «Кто я?». Он, наконец, себя в состоянии определить. А мы как раз, ну, к ну, допустим, не мы, но люди, которые находились в клетке. Жестко, жестко специализировали. Они как раз вырываются. И поэтому современная молодежь, получается, тот возраст, когда нужно уже управлять собой, тратит на что? На... И... и это, и это. Ему родитель говорит, определить время. А у него нет этого времени. Понимаете, как бы это время у него изъяли. Куда будешь поступать? Не знаю. Он не может знать. Понимаете? Он себя не знает. Куда ты будешь поступать? Ты не важен вопрос куда. Ты, ты, куда будешь поступать? Он себя не знает. И поэтому он идет как-то за тем, кто знает. Ну или куда вы скажете, если вы знаете. Потом заканчивает это. И что делать? Он говорит, вообще, делать хоть что-нибудь. И он говорит, а, уже можно? Все, можно, ты не здесь. И он говорит, все, теперь начинай позвать себя. За твои деньги. Ну, потому что он делает, в принципе, мало чего может. Итак, обязательно управление собой, это, конечно же, включение той самой воли уже на ограничение. Вот это период изобилия, вот это у нас период ограничения. 7, да, это идеально, идеально. Я потом все расскажу. Да, ну, конечно, мы сначала в схеме рисуем идеальный вариант. Я, по ходу конечно, пытаюсь показать какие-то нюансы, но сначала идеальный, потому что, чтобы вы понимали, вот это М и Ж – это тоже пути. У -у -у. Я вот так сделаю стрелочки, это не просто ограничения, это еще и путь к реализации. Поэтому, да, есть смещение. Можно так сместиться, а можно так сместиться. И вот здесь у нас это этап изобилия, а это этап с точки зрения, мы сейчас говорим о самореализации. Это этап ограничения. Опять же, сейчас я говорю про жизнь, но если вы возьмете эту схему и перенесете, например, на какую-то профессию, вы ноги, да? И опять. У вас все равно должен быть этап изобилия. Что делает неправильно? Хочу открыть... Что можно открыть? Что может хотеть открыть женщине? А будет, салон, салон. салон, конечно. Салон красоты хочу открыть. Что она начинает глупо делать сразу? Искать помещение. Искать открывать салон. Самая глупейшая вещь – это этап ограничения. Потому что ее будет ограничивать уже место. Это когда она должна выбрать... Почему этот этап должен растягиваться надолго? Потому что она не может выбрать. Она сомневается. Она а почему не может выбрать? Потому не что она пропустила первую стадию. Что ей надо делать? Понятно. Ходить, ездить, путешествовать по разным салонам. Ей нужно набрать такую массу. Понимаете? Не должен быть изобидный этап других салонов. И в какой-то момент она начнет их уже классифицировать, познавая через себя, что моё, что не мое. Ах, какой этот салон, Ах, какие здесь удивительные скульптуры. Прям удивительные. греческий стиль, например. Я почувствовала себя Афродитой. Я это могу? В этом я есть? Нет. Ну какая я греческая Афродита? Ну почувствовала себя чуток. Кто-то сходит с ума от Японии. Но как только примеряет себя, смотрит на себя в зеркало. Украинка и все. Какая она японка? Какой у нее может быть японская спа? Там будут подавать пумпушки. С большой. То есть. Когда есть этап изобилия, если вы чего-то хотите, если хотите себя реализовать в некой деятельности, то сначала вы должны себя познать через уже существующие примеры этой деятельности. То есть когда человек нарабатывает там, там, там, там, там в профессии, Да, вплоть до того, правильно. это очень важный момент, мало того, что побыть клиентом, есть следующий этап, когда люди устраиваются на то место, где потом собирается. Что потом собирается открыть? Мы себя познаем, потом мы с собой управляем. Мы себя реализуем. Кажется, здесь.